Всех приветствую на моем канале, я Иван Нумизмат. Сегодня я расскажу вам про такую замечательную монетку, как 50 лет советской власти. Монета у нас была выпущена в СССР в 1967 году. На лицевой стороне у нас изображен Ленин, у которого поднята рука. С левого от Ленина у нас изображена звезда и под звездой СССР. С задней стороны у нас изображено 50 лет советской власти, 1 рубль и герб СССР. Номинал у нас монеты 1 рубль. На гурте надпись «Слава Великому Октябрю». Диаметр монеты 31 мм. Вес 11,25 грамм. Металл, медно-никелевый сплав. Тираж монеты 52 миллиона и 500 тысяч. Цена от 70 до 100 рублей. У этой монеты есть новое дело и есть старое дело новое дело в профи до 1100 рублей доходит, а старое дело до 15000 или тысяч, в зависимости от состояния также ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр с вами был Иван Номизмат это была очередная монетка из моей коллекции, посвященная СССР ну я с вами не прощаюсь Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои видео. Всем удачи и до новых встреч!